в сторис ее рисунки, которые она делает, когда мы начали прорисовывать ее, ее гуляющую, ее радующуюся. Это невероятные рисунки, то, что у человека идет изнутри. И хотела бы, наверное, еще обратиться ко всем. ребят, если вы думаете, что у вас какая-то безнадежная болезнь, если вы думаете, что у вас какая-то такая сложная ситуация, с которой нет выхода, выход всегда есть, и он всегда заложен в вас.